«Амбулата дом, лучшим хабитис. Ступай, покуда с тобой свет. Нужно провести луч света по всем стояниям крестного пути. Куда за куда-нибудь за Ступай, покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запалилось. Я тебя подсажу. Кто-то активировал. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Нужно проследить светом все стояния крестного пути. Смотри, кто-то еще пытался пройти, но не повезло. Нужно проследить светом все стояния крестного пути. Судя по их виду, их пытали. Подвесили к потолку. Это был не просто склеп. Сейчас. Стояние пятое! Иисус падает во второй раз! Обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Нужно провести луч света по всем стояниям Крестного Пути. Похоже на церковь, а это, кажется, монахи. Угу. сцену распятия из мумий. Какое святотатство. Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно, из брошюры. Угу. Mm -hmm. надпись и бойся тех кто может убить тело но не душу это к нам обращать не дай посла одурачить себя от него и так одни беды Хорошо. за работу какой первый этап проспекта? странно что в ней указаны только семь стояний должно быть она относится к древней традиции иисус берет крест на плечи падает в первый раз Встречает свою мать, затем Вероника оттирает его лицо, а потом он падает во второй раз, затем его прибивают к кресту и наконец его погребают. <связывая> <связывая> Похоже на церковь, а это кажется монахи. <связывая> Так значит Лорд собрал сцену распятия из мумий. Какой сагадация? Думаю, это было место богослужения какой-то подпольной секты. Буквально. Что это была секта, ясно из брошюры. Mm -hmm. А. Какая мерзость. Я рад, что не был тут с лопасом Это надпись. Не бойся тех, кто может убить тело, но не душу. Это к нам обращено? Не дай лопаса одурачить. Нужно Хорошо. провести луч света по всем стояниям Крестного Пути.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 провести луч света по всем стояниям крестного пути. Иисуса приглаждают кресту. Он несет крест. Они несут его. произошло Лопес приказал себя замуровать а потом бах никаких свидетелей чели. Только руки Праведника Могут забрать Судьбу Из моих рук Но это про тебя Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь варец от Тринити? И от народа пойдите. Он был одержим этой целью. Где она не знаю мне нужен ларец пошел ты разговор окончен Амару! стоп не трошь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишился его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его Он хотел рассказать. Всем обойдите. Все, что я люблю, все, что защищаю! Мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Ну, Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было девять! Слишком много было на кону! Целая цивилизация, сотни лет независимости, тысячи жизней, выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память у Унурату и возроди солнце. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Сколько ты убил? И для чего все это? Беги, Лара, взять его! Зачет. Это рурк? Вот только что пробежал. Да, окликнуть его не надо. Если что-то изменится, он нам скажет. Хоть посмотреть на него, когда его достанут. Там был полный портак. Разумеется, но это же Крофт. У нас были проблемы поважнее. <звы> Они просто так не сдадутся. Мы все еще не нашли ее, невероятно. Надо признать, она хороша. Да, если не мы найдем ее, а она нас найдем. И ее везение кончилось. Ему отсюда не выброс. Как он надеется скрыться? Я уже иду. Тростниковое поле. Всем бойцам. Задача номер один. Найти ларукров. Вы слышали, командира? Вперед на охоту! Я знаю, что ты здесь. Надо было убить тебя еще в Сибири, но Домингес не позволил. Виноват. Но пришла пора исправить это недоразумение. я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Есть! Что? Скорее! Ничего. Нормально. Ладно. Иона! О, боже. Готов? О, да. Порядок. Я сам. О. И о чем ты -то только думал? А у тебя получилось бы. Надо их догнать. Давай. Да, мы сами. <свист> Попытка. Okay. Далеко еще? Да пойдите. Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это... Все Доменгес, это... Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара, где, где Ларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу учу. Если понадоблюсь, зари. Хорошо. Я скоро буду. Говорю же, учу. я первый раз слышу, чтобы пирани укусила кого-то на суше. Она была очень злая. <говорит> Верю. Эй, Лара, иди к нам. Как идет составление плана, если Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому каменному мосту прямиком к пирамиде. Бросится к ним лучший вариант, чтобы начать схватку, но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но... Полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда... Отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Этли, не надо. Отныне. Затмение не наш сил. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо. Будь осторожен. Эстли дал мне половину амулета Унурату. Я получила луну, а он оставил себе солнце. Наверное, это означает, что он хочет разогнать тьму, сгустившуюся над Пайтити. Это... Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что Алый Огонь – ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это Кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Поскольку. Помните, любой недочет в построении – это шанс для противника. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1.05. еще вертолеты. Тринити их отстреливает. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Они будут нападать со всех сторон! Любой недочёт построения – это шанс для противника! Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Все бойцам, отойди от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов от Вот источник дыма. Совсем рядом. ищи свое зеркало это судьба Алла Мурату. огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. Т То потомки создателей ключа Чакчель и ларца Шчель. С тех пор, как четыре века назад Лопес выкрал ларец, они лишились своей цели. Теперь они охраняют то место, где должен состояться обряд. И хоть разум их потускнел, цель осталась неизменной. Они уничтожат всякого, кто попробует войти в священный город Змеи. Их ведет за собой жрица, известная как Алый Огонь. Она олицетворяет Чакчель и призвана помочь Ишчель принести в жертву... Она... Я привела подмогу. Я ошиб, а не со мной. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Командир, мы видели кровь, а нас я ошиб. Чего? Не отвлекайтесь. Убейте ее. Я ритуал. Они неправы. Неправы! Ложь. Он принадлежит им. Отдай, ларец. Нет. Нет, никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы вместе. получат щедрую награду. Ужели патронов больше. Домингесом останавливать обряд Будем сдерживать остальных сколько сможем Подрет тьма мир что мы знали ранее дорастают тени и да сияет вновь солнце над созданным нами миром сила кукулькана Того, кто захочет уничтожить твою власть и силу. Гукулкан, защити нас и напротив. Помоги мне сделать все заново. Дай нам силу. Эти идолы. Мне нужно выпустить заключенные в них А, а ты Нет, нет. нет, нет. Ничего дарит, не важно. что мы создали сами. Пойдите, а не ты! даст мне сил Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает <смех> <смех> <День> Ягуара. <смех> Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Вау. Нет, тогда, может быть, солончики-юты? Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Габай. А, да, хорошее предложение. В таком случае. Прощай, а Прощай папа. помочь мне со к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Oh, да. Виноватываем, что-то я заговорил и все. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву? Бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обед. Я люблю наш Мирон. Не идеален, но... Все, что я люблю, сейчас его часть. Отныне... Затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо. Пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Онурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь. Мы объединим Патити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кулакьяку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эби отправимся на побережье. Я рада. Ну а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Если мне поможет, он расскажет, как отстроить, пойти, ти заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Ха -ха. Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам. И увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка. <крыл> Мы придем на свадьбу. <крыл> что? Что? <крыл> Этсли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен.